Да, заходим ссылочка на вот эти сайты будет в описании там нам надо тоже скачать одно вот мы тут мы пишем нашу версию .10. так вот 1710 нажимаем дальше вот это нажимаем сталер вот ждем у нас короче сейчас будет скачиваться ряд Одно одна программа А, вот теперь Сейчас. Так вот. Вот. Давайте. Skip. И. А, это не вообще. Вот у нас форш 1710, там кто-то. Ла-бла-бла-бла. все равно сохраняем, ничего с вами не будет. Ну, то есть с вашим компьютером. Давайте. Открываем. Ждем, ждем, ждем, ждем. Потом вот ряд. У вас открылась вот эта штука. И вы тут нажимаете вот, вот это. Окей. Вот у вас вот загрузка проходит. Надо подождать чуть-чуть. Ну, давай. все, окей. Закрываем. И вот теперь у вас лаунчер, и Вот. Версия 1.7.10. Forge, блаб, бла, бла-бла-бла. Дальше мы.. Подите что делаем? Windows R. Так, дальше. Апдата. Так, лоуминг. Майнкрафт, ну можете через Майнкрафт и через Lange Papку, но я буду там делать. Нажимаем создать. Так. Тут, тут, тут, тут, тут. Так, создать папку. Так, папку мод. дальше и еще одну папочку создаем создать создавалась папка вот и называем ее уже дальше вот вот у нас фланс и у нас модс дальше вот и дальше да закрываем ссылочка на вот эти сайты будет в описании короче здесь а мы вот с этих двух сайтов просто качаем вот эту штуку. И вот это. А вот здесь мы нажимаем... мешайте кнопку вот. сейчас... Это сохнять вот эти файлы, если вам говорят, <coughs> что там бла-бла-бла. дальше... Дальше, если у вас здесь не будет сильной кнопочки скачать, то смотрите. Нажимаем на вот это, скачать, все равно скачать. И давайте так. Вот это качаем. Оп, оп. И ждем. А, да, я, я, чуть не забыл. Вот эти вот эти файлы 2 мы перекидываем. Там, где у нас этот мод, мод сюда перекидываем эти два файла нет, нет. оп ладно ну короче эти два файла мы сейчас перекинем в мод ну что ж нет, я в папку мод перенес эти файлы откроем эту моды компотка у нас вот моды компотка вот папки фланс моды можно здесь скачать, вот. И вот отсюда мы все копируем. Дры -дры -дры -дры как ни пойдет то, и переносим в вот. Да, это у нас моды. Mm -hmm. mm -hmm. Дальше, ребята, смотрите, что мы делаем. Моды компота. Папки фланс. И так, где у нас мод? Так, так, здесь пока файлы приносится у нас эти нам нужен папка майнкрафт отсюда переносим папку фланс сюда да закрываем вот папки фланс наш скачать мы ждем вот ребята у вас осталась такая штука мы тут чуть-чуть подождем надо подождать вот у нас от папки фланс нажимаем два раза открываем и тут все нажимает там так, тут, бла бла бла так, угол, бла, -бла да, тут, тут, тут дальше нажимаем правой кнопкой мыши сюда и локал локал локал локал, локал, локал как, как, как. сюда переносим папку фланс. потом ее в майнкрафт перенеси да ну давай сюда ну потом и папку шкаф перенесем вот фланс нажимаем вот эту кнопку и вот у нас переносятся файлы но ну, а мы а да ждем ну короче после того как у вас это в папку флан перенос пере перенесется все вы можете открывать майнкрафт вот эту версию и играть спокойно всем пока